Джон Серл построил генератор с применением магнитных полей, чтобы заставить поток электронов течь от редкоземельного элемента через систему, вращающихся на магничных частей, чтобы эти электроны могли быть собраны вместе. Yeah. <sighs> Будучи отрицательно заряженными, электрон сжимается, провоцируя падение температуры и создавая энергетическое поле, которое излучается генератором. В 1956 я паял что-то. Мне нужно было собрать очередную модель. Но в тот раз мы не подавали к установке питания. Я хотел провести измерения, посмотреть, что покажет мне осциллограф. Совершенно случайно, когда я поднес горящий паяльник к проводу, чтобы припаять его, мне это не удалось. Что-то в этом устройстве охлаждало окружающие объекты быстрее, чем мы их нагревали. Это объяснило некоторые особенности поведения первых моделей. Объясняло, почему, когда я брался за нее, то прилипал к ней. Джон Серл построил генератор, который стал сверхпроводником, создающим сильный холод. Они не пришли, чтобы убедиться в том, что все, о чем я говорю, правда. Существуют условия для получения магнитной волны, синусоидальной волны. Эти волны выступают в роли реки. Тогда третий этап длится до тех пор, пока не начнется реакция. Чтобы запустить ее, нужно поместить на волну на магниченный ролик. После чего эта волна начинает двигаться.